Знакомьтесь, это Сергей и его сестра Марина. Марина переехала в новую квартиру, а Сергею нужно срочно устранить протечку в ванной. Сергей стал искать мастера по объявлению, а Марина решила найти нужного мастера на сайте сам.ру. И за 30 секунд разместила заказ. Уже через 10 минут Марина получила десятки откликов от мастеров, готовых побороться за ее заказ. Марина отобрала кандидатов, изучила их предложения и обсудила с ними детали работы. Она выбрала лучшего по стоимости, рейтингу, отзывам и начала с ним работать через защищенную сделку. Мастер выполнил работу, получил вознаграждение и положительный отзыв от Марины. Вся семья Марины осталась довольна результатом. А как дела у себя? Сергей долго искал подходящего мастера среди сотни разных объявлений, но в итоге получил некачественную услугу и потерял деньги. Марина посоветовала Сергею выбрать мастера на сайте сам.ру. И уже через час мастер устранил протечку и получил положительный отзыв от Сергея. Не ищите мастера, выбирайте из лучших на сам.ру.